Короче, всем привет, друзья. Ничего не обрабатываю, ничего не монтирую. Сейчас у меня телефон happiness, да? Все, садись. Стой. Стоять. Стоять, я говорю. Короче, забавно. Вот так. Короче, э, не буду я короче, ничего монтировать, ничего обрезать не буду. Просто смотрим прикол. Я хочу зафристайлить на один прикольный бит нашел. Просто по приколу только что накидал текст. Ну, как текст? Сейчас вы по, пес... э, по треку все поймете. По, ну, по, моему, по моим словам я не скажу, что это трек, реально, я не буду говорить, что это трек, я не буду говорить, что... это даже не, даже не было так задумано, просто по приколу на фристайл поэтому слушайте, что у меня получилось. Лел, брат. Да? Это просто текст. Это просто текст. Это просто текст. Это просто текст. Это просто текст. Это просто текст. Это просто текст, это просто текст, это просто текст, это просто текст, это простотекст <звы> Ничего, нету, ничего не придумано, Ничего я не придумал, нету ничего. Делаю вид, что я что-то могу говорить. Делаю, вид, что я что-то могу <звы> говорить. Это простотексный, выдуманный ног. Это просто текст, просто сделан нич ничего. Это просто текст, просто сделай ничего. Делаю я вода. Эй, эй, эй, эй. Накидаю, типа, бэк пока я одна года. Пробую, как зачитать, будто я рэпе -э рок. Пробую, каза, что это у меня. Просто делаю так-так-так-так. Это просто текст, нету никаких слов. Это просто текст, нету никакого смысла. Это просто текст, сделан на поугарах. Это просто текст, нету никакой рифмы. Это просто текст. Это просто текст. Эй, это просто текст. Это просто текст. Эй, это просто текст. Это просто текст. Эй, это, это просто текст. Это просто текст. Накидаю пару слов, чтобы не было пустым. Накидаю пару слов, чтобы было все пустым. Это просто текст, и дальше этого хватит.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 Top must